Привет, аудитория! У нас в эту пятницу пройдет номерной турнир Беллатор 277. Хочу рассмотреть бой в полутяжелом весе между Давлет Джаном Ильшимурадовым и Рафаэлем Крывалио. Давлет Екшумрадов, это туркменистанский 32-летний боец смешанных единоборств. Провел он в профессионалах 25 боев и в 18 из которых он одержал победы. Это довольно-таки универсальный боец, который неплохо выглядит как в стойке, так и в партере. Пришел он в билатер из российского довольно-таки известного промоушена ICB, будучи там уже, кстати, чемпионом в полутяжелом весе именно. А пока провел он в Билатре только два боя в которых проиграл Кори Андерсону и Карлу Абрекстену. Ну, не очень удачно он пока идет, конечно, в Белатре, но если Кори, в принципе, сложный соперник для любого бойца, потому что у него серьезные навыки, как в стойке, так и в Патрии, вообще это серьезный боец. Ну, это далеко не лучший вариант для первого боя новичка в промоушене. Ну, а Карл очень неудобный оппонент для Давлета в принципе, потому что он такой боец. Вязкий, ну ладно, не суть. Есть у их панчи, а есть неплохое кардио, хорошая стойка, неплохая борьба и партер. Его оппонент Рафаэль Крвали, 35-летний боец из Бразилии, можно его, наверное, уже называть ветераном этого промоушена Белатор. Ну это бывший чемпион среднего веса промоушена, не могу назвать его разносторонним бойцом, потому что навыки в борьбе и в частности в паттерне оставляют желать лучшего. Может он конечно побороться с ударниками, у которых слабая борьба, но при встрече с неплохими борцами он ничего предложить в этом аспекте не может. Да, есть у него неплохая ударка, присутствует хороший панч. Неплохое кардио, которого вполне хватит на трехраундовый поединок. Но еще можно добавить, что Рафа в крайних шести боях одержал только одну победу. Вероятнее всего, бой будет проходить в полутяжелой весовой категории. крывали выходит, выходит на коротком уведомлении вместо Тони Джонсона. Я не совсем, кстати, понимаю, в каком э, весовой должен был проходить бой Давлета с Джонсоном, так как Тони всегда выступал в тяжелой весовой категории, а Давлет в среднем. Э, в среднем. Это именно тот бой, который вот отменили, вместо которого вместо Тони Джонсона уходит крывали, как я уже говорил. Ну, я так понимаю, что все-таки Рафаэль будет выступать в полтяжелом весе э, именно в этом бою. Так как хочу заметить, он уже, как сказать, он уже там выступал кстати, против Вадима Немкова. Но это для него был неудачный бой. Я так думаю, что он захочет попробовать свои силы именно в толкливой опять. Ну а что я думаю по поводу боя? Ну это то, что тут скорее всего будет победа Давлета. И Шумрадов хоть и проигрывает в антропометрии, но он будет мощнее и потяжелее Рафа. Плюс, что немаловажно, навыки в борьбе у него гораздо лучше. И что-то мне кажется, что он этим и воспользуется. Я не думаю, что, идя на двух поражениях подряд в этом промоушене, Давлет будет рисковать в стойке, где довольно-таки опасен. Зачем? когда можно перевести и забрать бой на канвасе, что Давлету вполне под силу. Видел я бой Рафаэля Карвалья с Мусаси, где тот без особых проблем перевел к Карвалью и партеры там досрочил. Если Давлет попробует сделать так же, думаю, что не прогадает. Я буду ставить на досрочку от Давлета за 3.8. Скорее всего, это будет именно в партере, скорее всего, граунд энд паудом такого-такого. Ну, это мои мысли, конечно. Ну, Вы же оставляйте комментарии под видео, интересно посмотреть ваши мысли по поводу этого боя. Ну, а так, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, брать интересные коэффициенты. Все, давайте, пока, ставьте лайки.